Всем привет! Вы смотрите телеканал Форума Свободной России. Сегодня в студии Даниил Константинов, а в эфире у нас поэт, политик, писатель Алина Витухновская. Алина, здравствуй. Привет. Ты видишь, что уже второй день интернет буквально бурлит в дискуссиях о списках умного голосования, которые были вчера опубликованы командой Алексея Навального. Скажи, пожалуйста, ты эти списки? Да, я видела там где-то восемьдесят процентов коммунистов, это достаточно, но я не понимаю, почему бурлит интернет и что за хомячья наивность. Я извиняюсь за грубые слова и совершенно не хочу оскорбить как-то наше гражданское общество, но нельзя быть настолько наивными, ведомыми и некритичными. Но это же вообще планировалось изначально провести коммунистов, разве же это кто-то скрывал, разве это не писалось ни раз? почему вы удивляетесь? Я вот выписала и писала в посте, я просто это не запомню, поэтому прочитаю по бумажке, что написал профессор Зубов, это такая вообще дурная достоевщина, это такой стайл, это... Ну, это очень интересно. Он действительно искренне возмущается, увидев в списках коммунистов. А помнитесь, Алексей Анатольевич, это же была... Где же ваша христианская совесть? Где ваша правда перед непри... неприятным судом Божьим? Это действительно достоевщина и 19 век. В России все повторяется и повторяются самые дурные сценарии. И русское общество опровергает... Очаровывается и разочаровывается, как девочки, их все время обижают, их все время обманывают, но сколько ж можно. То есть, похоже, что опять все будут прозревать через кровь но этого бы не хотелось это худший вариант. Либо все будут прозревать через диктатуру, что уже, в общем-то, происходит. Вот они, два дня: это можно назвать, что происходит два дня это прозрение через призму и реальность диктатуры. Потому что, в принципе. Самое, что интересно, это же это же придумал никакой не Путин, это придумал Алексей Навальный в БК, это вы своими руками сделали сейчас на наших глазах. Вы сделали серую диктатуру, красно-коричневую. Ну Подожди, подожди, еще никто ничего не сделал, никакую диктатуру, и я хочу вот о чем спросить. Ты когда сразу же пошла в атаку на умное голосование, но, собственно, в чем проблема? Ну хорошо, предлагают голосовать за коммунистов. А почему ты не видишь эту логику разумной? Почему бы действительно не попробовать разрушить монополию Единой России, вот конкретной партии в конкретном парламенте? Что здесь плохого? Потому что ее невозможно разрушить. Решения принимаются в Кремле, решения принимаются на местах. Если кто-то пройдет, не тот, скорее всего, кто-то не тот, просто не пройдет. Если же он прошел, он не является на самом деле оппозиционным, либо у него будут какие-то проблемы впоследствии. И никаких глобальных проблем, то есть проблем диктатуры, это не решит. Проблем смены власти это не решит. И а, смысл умного голосования только в актуализации самих выборов, актуализации персоны Алексея Навального, который сто раз, а, повторяю, в 101 первый является политзаключенным и должен быть освобожден, но он не является исключительным и единственным политзаключенным, он вообще не является точкой сборки политического процесса и не должен являться именно потому, что в БК Алексей Навальный совершают ошибку за ошибкой. И мы это все вот видим в текущем времени. Ну хорошо, ты говоришь, что невозможно разрушить монополию Единой России, потому что это решается в других кабинетах, этот вопрос о монополии. Но представьте ситуацию, при которой вот миллионы наших сограждан пойдут на избирательные участки и проголосуют так, как им говорят, за кандидатов от КПР Справедливой Россия и ЛДПР. Получается, что в Государственной Думе может возникнуть оппозиционный парламент. Но КПРФ не является оппозиционной партией по отношению к «Единой России». КПРФ является филиалом «Единой России», только с более как бы, циничными, жесткими и опасными взглядами. Потому что цель «Единой России» — ну, я, конечно, упрощаю, люди разные и так далее, но как еще иначе объяснить, не упрощая. Но цель «Единой России» — это сохранение власти текущего «статус-кво», и сохранение своих денег, а цель коммунистов – это коммунистический реванш со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот, собственно, и все. Ну, ты же не думаешь, что эти люди всерьез думают о коммунистическом реванше, тем более учитывая, что в Скиписке КПРФ обычно, я не знаю, как в этот раз, но частенько бывает немало миллионеров. Ну, знаешь ли, в России может случиться все, что угодно. Почему я должна... Из того, что я рассуждаю, я или ты рассуждаем как рационалисты и судим по себе, мы должны исходить из того, что люди, обладающие деньгами, не затеют какой-то опасной авантюры. Ведь Путин затеял опасные авантюры, это ЛНР, ДНР и все прочее, военные да. какие-то там понты и так далее если это делает путин то коммунисты это сделают тем более но при диктатуре тем более не имея ресурса мы всегда должны исходить из худших сценариев а не сценариев что авось пронесет но ведь пока ни разу не пронесло пока россия все время идет по худшему сценарию. То есть, упрощая, ты хочешь сказать, что КПРФ не является подлинной оппозиционной партией, но при этом еще и более мракобесна, чем та же самая «Единая Россия», которая, как известно, состоит из жуликов и воров. Я считаю, да, что это так, и что это очевидно. Очень печально, что мы должны прописные истины, должны устраивать эфир, чтобы говорить о том, что «дважды два – четыре». И удивительно, что люди сидят и говорят, ой, как же так, коммунисты прошли, ну так вы их провели. Ой, как же так, коммунисты, а вдруг это настоящие коммунисты. Ну, ну очень странная ситуация. Ну, есть э, логика, которая была изложена в одной из последних статей Федора Крашенинникова, нашего бывшего спикера, он с некоторых пор не посещает наш канал. Но, тем не менее, написал вчера или позавчера статью, посвященную этому вопросу, где сделал следующий акцент, он сказал, что... Предпочтить не бороться с подлинной тиранией, имеющей место быть сейчас в данный момент, чем бояться условных символов тирании прошлой, которые выдвигают там те же самые коммунисты, например, или прилепинцы. Я думаю, что это просто ангажированное заявление. Я не знаю его лично. И не читала эту статью, но исходя из того, что по каким-то причинам он не приходит на ваш канал, а вы критикуете периодически в БК «Умное голосование», я думаю, что он просто это написано для того, чтобы люди поддерживали «Умное голосование». И, а, опять, Серьезно, все это обсуждать, но мне кажется, Ну, сама логика, нас тебе нас не кажется правильно. Нас что... Нас вот. все, что происходит? Нет, мне кажется, мне происходит, что мне кажется, что происходит следующее: нас все время втягивают в дискуссию, авторы, авторами этой дискуссии, как, как там раньше говорилось, автором дискурса являемся не мы. И тогда, даже критикуя, мы постоянно актуализируем своих. В общем-то, политических оппонентов, потому что не знаю, как а, ты, я уже полностью определилась. Никогда, нигде, никоим образом я не собираюсь поддерживать инициативы аферистической кампании ФБК. Все, что я могу сделать и буду делать, это требовать освобождения для Алексея Навального. Я не хочу стоять даже рядом со всем, что происходит сейчас. И если Россия будет ввергнута в какой-то ад, а это, по-моему, все происходит на наших глазах, Просто нам кажется, как современным людям, что этого ада не может быть. но Вот он нас лично не касается. Но это уже ад. Для мира софт-насилия то, что происходит, уже ад. И диктатура путинская в 21 веке, это уже ад. И само допущение людьми возможности ради какого-то политического эксперимента, что мы можем этот ад попробовать усугубить ради того, чтобы вот сыграть в такую вот выборную игру, мне кажется, очень опасно. Но это все часть одной большой аферы. И эти все заявления, они очень неубедительны. Это раньше политологи были хотя бы интеллектуалами, и они были убедительными. Тот же Павловский, как к нему не да? Сейчас это все как бы 90-е, и все это очень скучно. Да, но сейчас даже такого уровня нет людей. Все, что они говорят, очень прозрачно. Это просто политические наперсточники. Алина, обвинение в афере э, звучит двусмысленно в условиях, когда Алексей Навальный находится в тюрьме, а мы с тобой, например, находимся на воле. Тебе так не кажется? Нет, мне так абсолютно не кажется, потому что нахождение в тюрьме никоим образом не делает из человека святого, не меняет его качества и не а, дает карт-бланш его сотоварищам на любые действия, а также не... Лиша, не а, табуируют какую-либо критику. Это просто Алексей Навальный в тюрьме, это форма морального принуждения. Более того, у меня не, не создается впечатление, что эти люди хотят, его соратники хотят вытащить его из тюрьмы. Я не вижу действий вообще по этому поводу. Алексей Навальный в тюрьме очень вы, выгоден как такой... А, символ морального принуждения, потому что каждый раз наши оппоненты, когда мы начнем критиковать действия ФБК, будут говорить нам то, что сейчас сказал мне ты. Ну, в общем-то, да, это частенько и звучит в дискуссиях. Ну, хорошо, чуть-чуть погрузимся в эти бурления, если ты не против, я имею в виду а, кейс а, Литвинович, который вскрылся сегодня, выяснилось, что умное голосование поддержало другого кандидата, и сегодня уже в адрес Марины Летынович прозвучали обвинения в том, что она, значит, мурзилка и работает на Путина. Как тебе вообще такая ситуация? Да, я это читала, и тут тоже все надо рассматривать в совокупности. Кто это пишет? Это пишет Степанов, да? Да, Степанов. это от одного из участников команды это выбор. Навального. Выбор. что это такое? Это фактически... Ну вот... Филиал, или мала... филиал Навального, филиал Леши, да, это... Ну, я больше а скажу, Леша... Олег Степанов возглавлял штаб Навального в Москве, если я не ошибаюсь. Ну вот, это все единая борьба, и как я помню, еще говоря с тобой, много лет назад мы говорили о том, что у них вместе у всех какой-то долгосрочный план, и действуют они в связке. Вообще, я не... Сейчас же все, ну мы же знаем всю подноготную, мы гна, знаем, кто с кем общается, кто с кем завязан, повязан идеологически, финансово и все такое прочее. Или какими-то иллюзиями, что хуже всего. И э, эти заявления следует рассматривать только в этой связке. Это совершенно, э, как бы сказать, изначально тоже аферистическое, лживое заявление. Я не знаю лично Марину Литвиновича, я не знаю Анастасия Брюханова, так зовут? Я не знаю их лично, я не физиогномист, но мне кажется, что любой человек к определенному возрасту, да, мне кажется, с детства уже может определять людей по лицам, и Марина Литвинович, мне кажется, порядочным человеком, независимо от того, что я считаю, что в выборах бессмысленно участвовать, то, что она делает, совершенно не нужно, но если бы мне предложили этот выбор, я бы выбрала Литвинович, естественно. Как, как мне кажется, любой вменяемый человек, просто посмотрев на вот эту Брюханову с говорящей фамилии, так не принято. Это не политично. Но, честно сказать, в этот раз у нет никакого терпения уже смотреть на все это позорное шоу. Вы толкаете, то есть не вы, а там Кац и компания. Опять, я... Считаю Каца, что он технически очень как бы подкованный человек, но я считаю, что он тоже действует в интересах диктатуры, что его действия это тоже такая, в общем-то, мелкая бизнес-афера и не более того. И Брюханова тоже очень, очень, очень похожа на аферистку, а Марина Литвинович не похожа. Если мы дошли до того, что такие некорректные некорректная вещь, я думаю, что это первый раз говорю, и последний раз, да, это неправильно совершенно, но мне очень хочется это сказать, потому что, ну вы что, слепые, вы чего не видите, кто такая Литвинович и кто такая эта мутная девушка, но это же видно с первого взгляда, мне очень жаль, что такие вещи вообще надо объяснять. А тебе не кажется, что вообще в этом кейсе, как и во многих других похожих, а были похожие другие кейсы, когда людей называли мурзилками просто за то, что они не соглашались так сказать, с генеральной линией партии, вообще отражается что-то очень присущее русской ментальности, некая нетерпимость вообще к другому мнению, к несогласию и к самостоятельности? Ну, возможно, но ведь так же было не всегда. Вот что интересно, что мы получили. Значит, при путинской диктатуре, при путинской реакции мы получили так называемый условный глубинный народ, который во многом стал еще консервативнее власти. Даже ты там говоришь, что почему я пишу про Моргенштерна и прочих, потому что это отражение реальности. Я вот все это специально изучила, Евлееву, Моргенштерна, это... Гопническая эстрада, это АУЕ вообще, на самом деле. <смех> ну, это, это Кстати, так. запрещенное в России движение, не забывай, АУЕ. И аналогов и сравнений в западной эстраде и рэ рэп-музыке я этому не нахожу, не музыкально, а по их заявлениям. Вот, например, Моргенштерн говорит, вот ему угрожали якобы его посадить за наркотики, Почему? и после этого он стал помогать больному ребенку, который... Вдруг оказался ребенком полицейской, вот, и он сказал: что ну, я играю по этим правилам. То есть я, мы, при, мы живем в России, мы принимаем эти правила, что любому могут подбросить наркотики. Это логика вообще воров в законе, мне кажется. Ну, даже воры в законе так не говорят. Это, конечно, детский сад вот это вот поп-ауе. Вот поп-ауе. Да? Поп так вот, мы получили, значит, народ, который стал еще репрессивнее в своем мышлении, чем власти, который все устраивает. Это потом можно поговорить о том, что вот транзит и так далее, выйдет ли кто-то на улице, Нет, не выйдет. И мы получили условно гражданское общество, это далеко не то гражданское общество, которое, конечно, было в 90-х и начале 2000-х, которое стало таким же нетерпимым и таким же резким. Я вот читала все там комментарии, что пишут тебе, и что комментарии у Степанова, но чем тогда эти ФБКшники отличаются от ФСБшников? Одной буквы в названии и больше ничем. ВБК превратилась в тоталитарную секту. И это очень хорошо, что все это происходит сейчас и на наших глазах. И это очень хорошо, что сейчас они проигрывают, хотя с другой стороны это плохо, потому что они тащат в регресс Россию. Россию. Но хорошо, что они расчехлились как бы на наших глазах, потому что дальше могло бы быть хуже. И Не дай бог бы такие люди пришли к власти. Но забегая вперед, я не вижу никаких оснований у них прихода к власти. Опять забегая вперед про транзит. Вот про транзит говорит уже не Славея, а Гудков. Но я так подумала, опять рассуждая логически. Почему и с какой стати транзит ослабит существующую власть и каким образом он может являться причиной каких-либо волнений на улицах? Ну, там после выборных или каких-то еще. Допустим, некая ситуация происходит, происходит волнение, и тут, и тут транзит, и люди выходят на улицу. И почему он считает, что власть к этому моменту ослабнет? Вот, условно, я власть, у меня день, куча денег, у меня куча денег на Западе, и моя цель — сохранить эти деньги. Мой представитель во власти — условно и Путин, и я знаю, что он может, например, умереть. Что я делаю? Естественно, я делаю не в последний день. Я нахожу кого-то, кто его заменит. Я его на, нахожу нет, за не за последнюю неделю, не как он начал чихать и кашлять, а за несколько лет. А может быть, я нахожу несколько человек. У меня есть план А, план Б и план В. И этот план А, план Б и план В, он, он подразумевает то, что я... Усилю, как бы, ну то есть это, это будет, естественно, силовой план. То есть государство при транзите станет сильней, а не слабее, как говорят они. Но это же тоже просто как дважды два. Ну, если тебя интересует лично мое мнение, то я вообще не верю ни в какой транзит. Я абсолютно убежден, что эта тема, навязанная а, Соловьем специально навязано. И на то, что Путин заболел, и его кто-то заменяет. А я но думаю, ну, что он укрепить. не заболел. Я чем дело? Я не вижу никаких а -а -а. причин а -а -а. считать, я что я он заболел. Мы сейчас говорим теоретически. Просто я хочу отметить, что все э романтические революционные э рассуждения основаны даже на те теоретически Они, они неправильно построены, но почему-то на это никто не обращает внимания. — Ну да. Ну, и, и, Во-первых, я не верю в транзит. Я считаю, что Путин будет править еще несколько лет, если вдруг не вмешаются какие-то обстоятельства непреодолимые силы. Ну вот бывает, как умер в свое время Луга Взял человек и сгорел а, за полгода. Довольно молодой мужчина. Так бывает. Хотя, кстати, после него остался его преемник, который до сих пор успешно а, правит страной и даже подавил революцию. Но я с тобой согласен в том, что и транзит может нести опасность, потому что кто сказал, что условный преемник а, может быть мягче, или слабее Путина. Наоборот, это может быть более молодой, более сильный, более хищный и более уверенный в себе человек, который законсервирует ситуацию еще на 20 лет. Разве не так? Ну, к сожалению, так, да. Это вполне может произойти, когда я читаю различные условные инсайдерские там провластные каналы о подборе преемников, которые периодически об этом пишут, я вижу, что есть ряд кандидатур, которые несут очень большую угрозу для всех нас, потому что если условный 40-летний молодой мужчина из ФСБ или из губернаторского корпуса придет на пост президента, ну все, пиши пропало. Это еще 20 лет диктатуры, с которой мы ничего, скорее всего, не сможем сделать. Ну вот условные Но там... тоже, опять-таки, не хотелось бы тут вообще совсем пессимизм людей загонять. Да, да. мы же. В России в ней может случиться все что угодно. И, и опять тогда нас спросят, вы всех критикуете, что же делать? Я могу сказать, что мне делать только для себя или там посоветовать что-то себе. Я не могу сказать, что делать людям, которые которых несет в пропасть, которые бегут на Уг и так далее. Я считаю, что надо делать то, что делает российская власть, накапливать свои ресурсы и свои силы, раз, расширять контакты, э заниматься самопиаром, влезать в разнообразные СМИ, идти на какие-то компромиссы, но ну, не такие компромиссы, как с ФБК. Эти компромиссы, возможно, со СМИ. И к тому моменту, условному часу X, который все равно когда-нибудь донаступит, иметь этот ресурс, а не распылять себя под руководством профанаторов и, повторюсь, аферистов. Да. Вот такой вопрос, кстати говоря, о планах и о том, что делать. Вот ты лично что собираешься делать в следующие несколько дней, когда будет идти голосование? Ты куда-то пойдешь? Ну, я... Нет, я считаю, что выборы в условиях диктатуры без, бессмысленными. Естественно, что я никуда не пойду. И... И никого не призываешь, придерживаться никакой стратегии, да, которая есть? Этих... Никого не призываю, подерж... придерживаться никакой стратегии. Мне страшно смотреть на то, что вообще происходит. Это вымученные выборы. Я вижу, как агитируют. Вымучено за яблоко. Но это все фальшиво. Людей корежат, но они все равно агитируют. И Зачем? Зачем в этом участвовать? Лучше отойти и... Смотреть, как э, твои там, условные враги утопят сами себя, а э, гражданам, ну, гражданам я обращаюсь со своего Фейсбука. Я не, я не советую участвовать в выборах. Эти выборы не имеют ровным счетом никакого смысла вообще. Кстати, очень интересный ты пост однажды написал и на днях о том, что эти выборы действительно выглядят вымученными, причем со всех сторон. И этот пост обратил мое внимание на себя, потому что я тоже заметил, что это такое, такое впечатление, что вот это уже на самом деле вообще никому не нужно выборы, там ни власти, ни оппозиции, но вот все продолжают по инерции как-то натягивать... Сову на Гобус объяснить всем, причем с разных сторон, что на эти выборы надо идти. Это делает и Путин, который сегодня значит, призвал всех все-таки проголосовать и сформи сформировать компетентную и ответственную Думу. А с другой стороны, это делает там, Яблоко, ФБК. И, и все это выглядит достаточно искусственно. Кажется, что сам предмет разговора уже никому не интересен. Ну, это такие импринтингованные люди, общественники, не политики, а общественники. Тут надо вообще ставить вопрос о ложной дихотомии власти и оппозиции, которая вообще сама, это как бы постановка вопросов, все время нас вынуждает становиться по одну или другую сторону баррикад, которая сами все себе баррикады, как бы не актуальны. Надо ставить вопрос о том, кто является реальным, субъектом власти, является ли сама власть субъектом власти, и кто из нас является субъектом власти, какие у нас планы, политические позиции и э, перспективы. Я не вижу ни российскую власть субъектом власти с точки зрения актуальных политических представлений там, юридических, она, да, нелегитимна. Это действительно бандитское сообщество. Я не вижу оппозицию субъектом власти, потому что она действует в парадигме предложенной самой власти. И никуда не выходит за... Она совершенно формальная, у нее отсутствует логическое мышление. Они вспоминают прошлое, апеллируют каким-то историческим событием, вот. изучают э, книги об оранжевых революциях. Все это оказалось к России неприменимо. А вообще самое важное в политике, мне кажется, элементарное логическое мышление, просто им умение сложить дважды два и видеть, что находится перед собой. Не складывают и не видят. Кто складывает и видит, те, наверное, да, политические субъекты. Я, кстати, пользуюсь случаем, прорекламирую вас свою книжку, то, чем я буду заниматься в ближайшие дни. Да, вот давай. здесь можно прочитать. Политическая субъектность, она толстая. А Этой как называется нужно... эта книга? Она называется, ее видно там у вас. Видно, а у, у меня зрение да. плохое. Она называется «Цивилизация хаоса». Угу. И собраны все мои политические статьи, часть из них в Фейсбуке, соответственно, за последние два года. Политические и философские эссе. И, собственно, все политическое и философское мировоззрение, и там написано о том, что такое, собственно, политический субъект. У нас, к сожалению, нет политических субъектов, и постсоветское общество ну, почти нет. Это действительно примерно то, что я видела в детстве, какие-то пионеры и комсомольцы, которым надо, чтобы им кто-то указывал, куда идти, чего делать. И это настолько безумно, когда ты видишь, что... Вообще это признак шизофрении, когда человек не может видеть, увидеть ситуацию в целом. Изучать как, при диктатуре, абсолютной диктатуре, в которой вообще ну, даже намека на какую-то свободу нет, ни свободу слова, ни экономическую, вообще ничего, ноль. Смотреть, кто в каком районе там куда прошел и, и где такую галочку поставить. Это, это, да, шизофрения. Ну, это, конечно, не, не в медицинском смысле, это метафора, но по сути это так. Ну, хорошо, а что ты думаешь о том, что Владимир Путин вдруг решил самоизолироваться в ходе этих выборов и заявил, что уже несколько десятков людей из его окружения заболели коронавирусом? Тебе не кажется странной эта акция? Ну, это может значить все, что угодно. Это может значить то, что спутник неэффективная вакцина, но мы это понимаем и так. Более того, никакая вакцина не может быть эффективна против мутирующего вируса. Опять вопрос, почему никто не занимается лечением и профилактикой. Мы все время слышим про новые вакцины но ничего не слышим о том, как уберечься от вируса, ну, кроме там маски и так далее. И как же его толком лечить? Никакой точной программы-то так до сих пор и нет. Это очень странно. Ладно, это отдельная тема. То есть либо вакцина не подействовала, либо… А, еще интересно то, что он это делает во время выборов. То есть он подчеркивает с что выборы – это, в общем-то, не так уж и важно. Ну, а либо это просто диза, и он просто страхуется, и как они, вот что интересная мысль, может быть, через Соловья и прочих инсайдеров сюда поставляется диза, а отсюда диза поставляется туда, поэтому, может быть, там решили, что действительно возможно народное восстание, которое невозможно в данный момент, для этого нет никаких предпосылок, и о а чём бы не перестраховаться». Денег, денег есть безумное количество, времени вроде как предостаточно, если он не умирает, он вроде не умирает, делать нечего, но почему не устроить себе такое развлечение очередное, как самоизоляция. И по поводу кстати, инсайдов, честно сказать, конечно, сомнение вызывает то, что опять-таки при диктатуре люди, имеющие доступ к большим деньгам, будут по телефону разговаривать с оппозиционерами и рассказывать что там у них во дворце происходит и не то чтобы эта информация была сколько-то криминальной, ничего такого но просто а зачем да нет ну это просто ну ты знаешь мою позицию я считаю то что говорит э, словик просто бредом откровенным откровенным я не только. бредом который которым он кормит, значит, доверчивых граждан, развешиваемого лапшу на уши. Ну, потому что это действительно абсурд. Мы говорим о том, что в стране диктатуры, тут же допускаем, что все высшие чиновники страны, значит, сбегаются для того, чтобы рассказать Валерию Дмитриевичу свои тайны. Ну, бред. Вот. У меня просто другого слова нет. И я поражаюсь, что такое большое количество наших соотечественников на это ведется вообще, на эту бредятину. Извини тоже, опять-таки, за эмоциональность. Я просто уже устал от этой темы. Я не понимаю, как всерьез можно об этом говорить. И кто будет вообще всерьез дверять тайны о здоровье там, президента, какому-то бывшему профессору? Нет, ну, да, гемо... а просто зачем? Даже если это не криминальная информация, ничего такого не говорится, просто зачем рисковать деньгами, если можно не рисковать? И если вы не собираетесь замышлять революцию, ну, вы сидите в Кремле и замышляете революцию против самих себя и передаете славу ну, и лучшего да. Происходит Очень странно. Ну да, ну вот такая у нас сейчас политика. А, ну это, а вот я поняла, с чем это связано. Скоро, измен... <соценно> Скоро я стану психологом, Соловьев и прочее. <соценно> это, видимо, связано с тем, что в России нарушена социальная иерархия и люди испытывают большие социальные комплексы при каких-то знаниях и умениях, не находясь на те в тех статусах. В которых хотели бы находиться, а конечно Соловей, у него и фамилия такая хотел бы быть важной птицей, но не может. Поэтому он может только изображать свою счастью да, ну, да. там кругами, потому что всем им на самом деле дико стыдно, что Россия катится в ничто, а они здесь никто. Похоже на то. Еще одна новость уходящих дней, ну, уже почти ушедшая из информационного поля, это то, что произошло в Подмосковье с мигрантами. Я знаю, что ты выступил с неким предостережением к людям, считающим себя русскими националистами, скажем так, для того, чтобы они сильно не педалировали эту тему. Ты можешь объяснить свою позицию? Ну, потому что, во-первых, все это появилось опять неделю перед выборами, и это может быть провокацией. Раз. Второе, что э, тема русского национализма очень хорошо курируется товарищами-майорами, и делать что-либо в этой сфере при диктатуре просто очень опасно. Русские националисты пригодятся нам чуть попозже живыми и невредимыми. Действительно, но как бы глупо в это лезть, что касается то, что, о чем мы с тобой в комментариях переписывались, коллективной ответственности, нет, конечно, не считаю никакой коллективной ответственности необходимой, и меры предупреждения а, тут не сработают, потому что мы не имеем доступа управлению, как бы, какими-то госресурсами. Поэтому говорить о, о политике миграционной в данный момент как бы просто бессмысленно в перспективе. То, что я говорила, рефедерализация, чтобы центр не интересовал так приезжих в первую очередь. И какие-то экономическая либерализация, чтобы у людей были деньги, в отличие от себя, я считаю, что деньги решают, если не все, то многое где-то 80% проблем. Мне кажется, что если бы в России у людей были деньги, большинства, нормальные деньги на нормальную жизнь, у них бы не было и такой степени некритичности, потому что мне такое ощущение, что им уже просто не хватает некоторых там, витаминов и микроэлементов. Но это факт, это все связано. Это невозможно. Ну но а насчет того, что миграционная политика находится сейчас вне фокуса нашего внимания просто потому, что мы не можем на нее повлиять, то, исходя из нашего разговора, можно сделать вывод о том, что вообще любая политика по пока находится вне фокуса нашего внимания, потому что мы не можем на нее повлиять. Просто есть, просто есть наиболее опасные и провокативные темы, в которые вам в данный момент лучше не влезать, а в принципе можно. Но... Вот и все. Это же просто вопрос какой-то рациональности. Ну я это понял говорит, твоя и... мысль, ты просто не хочешь, чтобы русские националисты в очередной раз пошли на поводу у товарища майора и оказались под колпаком, как это уже в России бывало не раз. Ну в общем, да. Ну что ж, спасибо за интервью. С вами были Олена Ведухновская, Даниил Константинов на канале Форума Свободной России с таким достаточно интересным, жестким и живым разговором о том, что сейчас происходит вокруг, в том числе о подготовке к выборам так называемым выборам депутатов Государственной Думы. Оставайтесь с нами и всего доброго.